Всем привет! В День своего 75-летнего юбилея Евгений Петросян показал подписчикам личной страницы Инстаграма маленького сына. А вот и он, Ваган Евгеньевич Петросян, подписал шоумен «Трогательный пен». Стоит отметить, что юморист с избранницей Татьяной Бухановой до этого момента тщательно скрывали малыша от посторонних глаз. Однако СМИ утверждали, что минувшей весной пара тайно стала родителями. По некоторым данным, они прибегли к услугам суррогатной матери. За все эти месяцы супругам ни разу не удалось сфотографировать с коляской или какими-то подобными атрибутами. Что и говорить, свои отношения они также долго не стремились посвящать публику. Лишь в конце мая в микроблоге «Сатирика» появились первые совместные фото с возлюбленной. Многие отмечают, что в последнее время Евгений Ваганович заметно похорошел, а рождение сына вовсе подарило ему вторую молодость. Он тщательно следит за здоровьем и умеет красиво отдохнуть.